15,5 грамм, это красная книга. Это серия 3 животных выходит, выходит раз в среднем два года. Раньше выходили каждый год, чеканились, а теперь они где-то раз э, в 2 года. Животных любят и женщины, и мужчины, и дети, и взрослые. Коллекционеры коллекционируют их коллекционируют и э, в Африке, и в Австралии, и в Германии, и везде. То есть это серия, которая расходится. Есть коллекционеры, которые приезжают в Россию за этой серией, потому что они черепашек коллекционируют голубого песца.